гель для очищения лица без парабенов и а, без содин лаурисульфата на травах компании Каоке а, раньше вот он выглядел вот таким образом вот моя любимая <laughs> заюзанная баночка которую я использую он очень мне очень нравится и запах и консистенция, то есть раньше он был вот таким вот красненьким пахнет лавандой, геранью такой очень интересный запах вот, и этой баночки хватает надолго, но у нее большой минус, она не, с ним, не смывает косметику, то есть я пыталась там тени устойчиво и так далее смывать, у меня не очень получалось, поэтому я использовала какой-то э, гель с содиум сульфатом в составе, а потом уже следом э, использовала этот гель. Этот гель он отлично э, убирал остатки содиум сульфата, то есть если наносишь его на кожу, э, на чистую кожу без э, предварительного применения содиум -лориум -лориум сульфата этот гель, он не пенится. Но если нанести его на кожу, которая до этого помыта средством сульфата, он начинал пениться. То есть он полностью уводил остатки моющих средств из средств Вот, А новый гель для умывания приятно пахнет розой. И вот он такой вот прозрачненький. Ой, пузырик надулся. Ой, немножко больше выдавила. Вот. Ну что, пойдем отмываться, покажу вам, как это все выглядит. Чтобы эксперимент был более полноценным, я нанесу на руку еще и биби Это тональный крем от компании Мистин. Этот биби-крем также защищает кожу от солнца, незаменимое средство летом. Сейчас пока уберу. Сначала мы просто льем воду и все тени остаются на месте. То есть вода им не страшна. Обратите внимание, матовые и переламутровые тени все остались на месте. Также BB крем, он оттолкнул воду, так он обладает водоустойчивым эффектом. Теперь следующий шаг, мы наносим гель и немножко массируем. Светлые оттенки уже все смылись, а вот темные оттенки не очень хотят смываться. Возможно придется наносить гель несколько раз. С первого раза бибикрем смылся не до конца и остались темные оттенки. Промокаем руку салфеткой. И что мы видим? Мы видим, что бибикрем крем полностью не смылся. И темные тени тоже. Вердикт. Этот гель, конечно, он хорош для чувствительной кожи. Но, к сожалению, с устойчивым макияжем он не справляется. И BB-крем он тоже не смывает. Если этот гель был заявлен как гель для проблемной кожи и для чувствительной, то этот гель он идет для ультра-чувствительной кожи. В составе здесь Центелла Азиатика, экстракт розы. Он очень приятно, кстати, пахнет розой. И я уже наносила его на руку, когда я... Ехала за рулем, после этого я чувствовала разницу между той рукой, на которой он был нанесен, и той, на которой он не был. Та рука, на которой я помыла этим гелем, она была более напитана, такое такое было чувство комфорта. А в то время как кожа на второй руке чувствовала какую-то сухость от кондиционера машины. Так, давайте посмотрим, как выглядят тени Aquatic Blue.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 Вот если его наности тонким слоем, он отлично постраивается под кожу, его практически не видно. Но я его наношу маской, чтобы четко было, было видно, справился ли наш очищающий гель или нет. Вот такая получилась маска из замечательного выби-крема, который защищает кожу от жирности и от солнца незаменимая вещь летом, также мастерует мелкие, мелкие недостатки на коже надо подождать немножко, чтобы он подсох иначе эксперимент будет неполным надо буквально 3-4 минуты, чтобы он впитался в кожу итак, время прошло, бибикрем полностью подсох приступаем к нашему эксперименту наносим гель для очистки Коже и слегка массируем. Светлые оттенки теней тоже сразу смылись, а вот четыре последних цвета не очень хотят покидать мою кожу. И теперь снимаем это дело ватой. И вата полностью снимает макияж. И промакиваем салфеткой. Давайте возьмем еще одну салфетку и посмотрим на салфетке. Нет следов ни бибикрема, крема ни теней. Смотрите. Полностью чистая рука. Я считаю, что гель с своей задачей справился. Третья порядка теней от компании Mistin. Это Nudie Brow. Давайте откроем, покажу, как она выглядит внутри. Вот такая упаковка. И здесь вот такие вот оттенки. Тоже есть и матовые оттенки, и с шаймером, и также есть с перламутром. Давайте покажу, как это выглядит на коже. Эти тени также содержат масло макадамии и витамин Е. Они питают и увлажняют кожу век. Такой насыщенный, красивый, шоколадный. Да, я на самом деле люблю коричневые оттенки. Очень такая удачная палетка. Такой макияж на каждый день. С этой гаммой можно сделать несколько вариаций. Как красивый дневной, так и вечерний макияж. Проверяем настойчивость. Здесь тоже некоторые тени, они почти стерлись, размазались, но более темные оттенки, они держатся, причем у них четкие контуры. И последняя стадия. Проверяем устойчивость теней водой. Тени все на месте.